Я немножко продолжу тему, которую начал Дима Богданов, как раз об удивительной судьбе песен, написанных бардами, которые благодаря, например, кинематографу отрывались от нашей бардовской сферы и проникали в сферы шоу-бизнеса. И такая удивительная судьба постигла песню Александра, которую написали Дмитрий Сухарев, Юрий Висбор и Сергей Никитин. И я объявлю ее так, как объявил ее, я слышала однажды один диджей по радио. Он сказал примерно такую фразу. Сейчас вы прослушаете саундтрек из блокбастера Москва слезам не верит. И сразу все устроилось. Москва не сразу строилась Слезам Москва не верила А верила любви Снегами Запорожено И заворожена. Найдет тепло прохожему А деревцу земли Александра, Александра этот город наш с тобою Стали мы его судьбою И вглядись в его лицо Чтобы не было в начале Удалит он все печали Вот и стало обручальным Нам садовое кольцо Москву рябины Красили, дубы стояли князями, Но не они, а ясени, без спросу просли. Москва не зря надеется, что вся блесту владенется, Москва найдет для дельцев, Хоть краешек земли. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень с зим, семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Москва древом не прятала Москва видала всякая, Но беды все и горести Склонялись перед ней Любовь Москвы не быстрая, Но верная и чистая Поскольку материнская Любовь других сильней Александра, Александра кто там бьется перед нами Это ясень семенами Крутит вальс на мостовой Ясен с видом деревенским Приобщился к вам ленским Он пробьется, Александра Он напишется Москвой Александра, Александра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 Гальцов